Четвертая часть решения задачи D21. Мы остановились вот на начальном решении. Вот оно. Для решения задачи применим уравнение Лагранжа второго рода. И я сразу сказал, ну вот что что-то не то. Вот смотрите, уравнение Лагранжа записано вот так вот. А вот уравнение Лагранжа, которое записал я. То есть вот так они записываются. Q1, повторю, это обобщенные силы, которые вычисляются вот одним из этих способов, как я сказал. Вот, кстати говоря, вот один способ, э, я говорил, способ для консервативных сил. Можно быть, подчеркнуть здесь, что вот этот способ у нас извините, касается только что консервативных консервативных сил. Ну, собственно говоря, чтобы не быть голословным, вот он. Третий способ применим только для консервативных сил. И вот, значит, обобщенная сила, которая и входит, повторюсь, вот, в уравнение Лагранжа. Вот уравнение Лагранжа в общем виде. Вот для консервативных сил, соответственно, вот это уравнение примет вот после вот такой вот замены. Для консервативных сил вот здесь вот мы можем написать, что уравнение Лагранжа может иметь какой вид? То есть, d по dt. Это время. dt по dv. Это обобщенная скорость. Минус... DT по DQ равняется минус dP по dq. И вот так для каждой степени свободы. То есть здесь вот, вот это уравнение. Вот, значит, в общем, в общем виде вот для консервативных систем. То есть, где действуют только консервативные силы. Написать вот такое, в общем-то, ну, я не истинно в последней инстанции, но вы можете, повторяю, проконсультироваться и со своими преподавателями. Вот в такой форме записи, вот я говорю, вот уравнение Лагранжа. вот оно в общем виде. И вот оно, если силы консервативные. то, что мы записали. Ну, функция Лагранжа это разница между Т и П, Тоже часто записывается. Сейчас не будем об этом. Это просто значительная разница между кинетической и потенциальной энергией системы, и тогда это переходит сюда, общая слоган, а производная потенциальной энергии да, вот она равна нулю, что ДП вот здесь я забыл поставить равно нулю, Ладно, то есть производная потенциальной энергии по обобщенной скорости равна нулю, потенциальная энергия не зависит от скоростей, то получается вот, в общем-то, вот такой вид уравнений. В любом случае нас интересуют вот эти два вида, вот этот раз и вот этот два. А здесь у нас в решении приводится какой-то... Подождите, вот он. Вот он. Вот этот вид. Ну, я говорю, можно считать, что решили авторы вот из этого вида сделать такой. D по DT, ну, чтобы согласовать О DW минус DT по DQ равняется, значит, вот он в общем виде Q обобщенная сила, но они разбили, решили на Q консервативное, плюс Q неконсервативное. И, соответственно, они записали вот это как минус DP по DQ, плюс Q неконсервативное. Вот только так я могу это объяснить. Причем, в общем-то, это не делается. Почему? Потому что ну, если мы будем вычислять, вот по, например, вот по этой же формуле, например, вот чаще всего я использую вот эту формулу, то если мы будем вычислять по этой формуле, то сюда войдут, соответственно, вот в эти множители, они войдут и консервативные, и неконсервативные. То есть, вот в этом случае они и содержат в себе все силы. Но будем считать, что авторы поступили так, то есть, они разбили вот эти силы, и для консервативных сил они отдельно вычислили по этому правилу, Соответственно, для неконсервативных сил они будут применять вот либо этот общий, то есть общий метод А, вычисления вот, то есть по вот этому правилу, либо метод Б, либо метод В. Ну, давайте посмотрим дальше, что происходит у нас. Вот таким образом, то есть вот написаны два уравнения Лагранжа, потому что система обладает двумя степенями свободы. Т кинематическая энергия системы, П потенциальная энергия, Q1 и Q2 обобщенные силы соответствующие... А, ну вот видите, да, все-таки неконсервативные. То есть они разбили вот эти обобщенные силы на консервативные, которые включили сюда, и неконсервативные. Ну, в принципе, можно, с точки зрения, правда, вычислений, не, не понимаю, в чем разница. И так, и так пришлось бы их вычислять. Для данной системы, вот как я и писал, кинетическая энергия равна сумме всех кинетических энергий. Иначе получилось, что выразим скорости центров масс твердых тел системы через обобщенные скорости. То есть то, что я вам напоминаю, когда говорил, что мы должны выразить, что значит, обобщенные скорости, вот они, мы должны выразить как функции. Вот. То есть обобщенные скорости мы должны выразить и обобщенные координаты, собственно говоря. Мы должны выразить вот через эти э, обобщенные... Э, про, извиняюсь. Скорости всех тел системы это вектор, и координаты мы должны выразить как функции от обобщенных координат, обобщенных скоростей и времени, если это нужно. В данном случае... ну, давайте мы сейчас разберемся с дано. Я не буду переписывать, поскольку говорю, не буду отслеживать решение строго. То есть, вот здесь у нас было что-то дано, то есть, ряд параметров P1, P2 и так далее. PL, допустим, там он нам был. Да, надо было нам найти уравнение движения, то есть, Q1 от T и Q2 от T. Ну и вот у нас само решение. Все-таки некоторые части надо будет, наверное, объяснить. Ну, правда, уже студентам я говорю, при изучении динамики, если в начале статику я рассматривал достаточно подробно и некоторые элементы кинематики. Да и первые задачи по динамике. Это уже когда подходят студенты к изучению динамики для, на разделе вот аналитической механики, уравнения Лагранжа и так далее общего уравнения динамики. Я думаю, это не, не так уж необходимо. Но давайте попробуем вот, например, раскрыть вот эти условия. То есть, кинематические связи. Видите, V1 как функция от обобщенной скорости. Ну, это, собственно, она и есть. Это определение. V5 выражена как функция от V1. V6 выражена как функция от V2 в данном случае. Уже. V7 выражена как функция вот видите, от обеих скоростей. И от V1 и от V2 x1 с точкой, я напоминаю, это в общем то тот же, тоже обозначение, что и v1. x2 с точкой это то же самое, что v2. Напоминаю, точка это просто знак дифференцирования по времени. Ну вот, как мы получим, например, v1 равно v5. Ну это у нас сидит вот в этом рисунке. Давайте мы его все-таки восстановим тогда. Этот рисунок. Вот у нас первое тело, вот у нас здесь блок, вот у нас пятое тело. Естественно, что насколько вот мы задали перемещение x 1 соответственно, ну и скорость v1 мы тоже задали туда. Вот эта скорость является обобщенной скоростью первой, это обобщенная координата. То есть это у меня, извините, я опять что-то не то натворил. Это меня сегодня тянет на это, не то. Значит, это у нас, соответственно, q1, а это v1. Ясно, что насколько сместится поступательно первое тело, эта нить у нас хоть и весома, но она не растяжима. Значит, настолько же сместится и второе, и скорости, соответственно, тоже будут такими же. То то, что v5 равно v1, следует вот из этой геометрии. Теперь. Далее у нас, что происходит здесь? В2 равно В6. Ну, то, что В2 равно В6, речь идет о поступательном движении. Ясно, потому что закреплено. То есть, вот как перемещается вот этот, это, повторяю, независимые друг от друга перемещения, как перемещается вот этот, тело также перемещается, соответственно, и v В6. Вот это уже интересно. Еще один вопрос у меня тогда возникает. А вот эта нить у нас, которая здесь висит. У нас шестое тело, это второе. То есть, вот задали мы перемещение x 2 Но то, что они независимы, это понятно, В2. Соответственно, В6 равняется В2. Это все хорошо, но ведь эта нить еще закреплена и здесь. И здесь вот у нас седьмое тело. У меня вопрос. Это третье тело наше. Кстати говоря, куда делся? А, четвертое. Это, скорее всего, вот этот блок. Четвертое. У меня вопрос. А я про эту нить, что они написали? Почему они считают, что... А, эта нить у нас... не закреплена не к центру, да, а просто перекатом вот сюда. Она действует только на седьмое тело. Ясно. Это понятно. В6 равно В2. Что еще? Здесь у нас имеется... Ну и v7. Как определяется v7? Вот здесь вот что у нас за квадраты и так далее. Явно, что у нас v7. Но ну вот, как я сказал, оно сейчас действует на него действует. Оно участвует в двух движениях. То есть его движение относительно системы координат, связанной с неподвижными поверхностями, состоит из чего? Из скорости. Давайте я выпишу здесь v7. Из вот этой скорости v2. Плюс вот этой скорости, с которой движется вот эта нить. Я напоминаю, что у нас вот эта нить значит, движется каким образом? Она движется за счет движения вот этой части, то есть за счет V1. И Вот то, что я, помню, задумался про шестой, но это было для шестого неправильно. А вот для этого правильно. Из еще эта же нить удлиняется. То есть вот это V1 движение, а вот это V2 движение. То есть еще плюс V2. То есть, вот эта скорость, ну, это по модулю я написал. Модуль V1 плюс модуль V2, потому что вот в этом направлении рассматривал движение нити. Здесь, значит, вот я задал направление, а по модулю она равна, значит, модулю, сумме модулей, что? V1 плюс V2. То есть, вот эти две, два движения. Да, причем это у нас нить движется, а здесь у нас, значит, поскольку мы рассматриваем без скольжения то это вот мгновенный центр скоростей, значит центр масс движется с какой скоростью? Вот это V1 плюс V2, если я построю треугольник вот этот, то вот это, соответственно, будет скорость, направленная значит, параллельно наклонной плоскости, но по модулю она будет равна V1 плюс V2 пополам. Вот сумма этих двух векторов и представляет из себя, что общую скорость, то есть это у нас скорость от относительного движения, так вот этот цилиндр движется относительно призмы. А это у нас скорость переносного движения. То есть вместе с призмой относительно вот этой горизонтали. И вот эта сумма этих двух векторов. То есть давайте это я обозначу как ВП. А это В переносное, как В относительное. В переносное, значит скорость. Вот наша скорость седьмого тела, то есть В7. Будет равняться, что V переносное плюс V относительное. Соответственно, ее квадрат, V7 в квадрате. Ну, это что будет значит V7 умножить на V7. Скалярно я могу перемножить. Надеюсь, это понятно. То есть, это будет равно, что V переносное плюс V относительное в квадрате. А это и будет, соответственно, что V переносное в квадрате плюс V относительное в квадрате. А, модуль, извиняюсь. Плюс, соответственно, и вот здесь будет 2V переносное, V относительное. Скалярное произведение. Ну, соответственно, это можно было написать просто модуль. Еще умножить на косинус угла между ними. Повторюсь, вот этот угол у нас. Это какой угол? Значит, вот у нас здесь у нас, значит, вот вектор v2. Вот вектор v относительно, то есть v1 плюс v2 пополам по модулю. Вот этот угол между ними, он у нас как связан вот с этим углом? Очень просто. Это 180 минус вот у нас этот угол альфа. То есть это у нас будет 180 минус альфа. Собственно говоря, вот эта штука у нас и сидит вот в этом уравнении. Ну, вот она сидит. вот, ну, Я, правда, в другом порядке. Но вот это, значит, наша относительная скорость в квадрате. То есть, вот то, что я сказал. V1 плюс V2 э, пополам в квадрате. Вот она. Тут четверка. Плюс V2 в квадрате. То есть, это вот это слагаемое. V переносное в квадрате. V, оно у нас равно V2. Плюс, значит, вот это произведение, значит... Вот, плюс v1 в относительно умножить на v переносное умножить на косинус угла между ними, косинус, значит, я говорю, угол между ними равен 180. Нет, это косинус тогда бета обозначить. То есть вот этот угол я обозначил бета, значит, а он равен 180 минус вот это альфа. Ну или он равен минус косинус альфа, что здесь и написано. Вот вынесен минус и косинус альфа. То есть, вот таким образом геометрия, значит, системы нам задает вот эти функции, то есть мы выразили сейчас, то что я говорил здесь писал, вот эти функции мы выразили как вот эти скорости всех тел системы мы выразили как функции от обобщенных скоростей и обобщенных координат, вот таким образом это делается теперь у нас дальше пошла вот арифметика, то есть вот это все ну, вместо делить на 4 умножить на 0 25 Подставлено это что у нас? Значит, вот сложение вот эти все, если сложить и выложить. У нас альфа задано, значит, альфа задана или параметр. Нет, альфа задано, это 30 градусов. Соответственно, там косинус 30 это 0,866 тысячных, ну или корень из трех надо, вот судя по этой формуле. Значит, они подставили вот этот косинус альфа, и здесь просто перебрали значит по параметрам. Это у нас квадрат первый. Обобщенной скорости это квадрат второй обобщенной скорости собраны, значит, слагаемые. А это у нас произведение первой и второй обобщенной скоростей, вот отсюда вытекающие, вот из этого из этого слагаемого. Здесь вот все получено. Ну и дальше, дальше пошли у нас, значит, угловые скорости. Но ну, давайте к этому вернемся в следующей части.